Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодня хочу вам показать сразу три варианта мексиканской закуски – такос. Хотите, все три готовьте сразу, хотите, какой-нибудь один вариант на свой вкус выбирайте. Традиционно сообщаю, что основные этапы готовки и перечень ингредиентов в самом конце ролика. Приступим! Белый лук – это острый. Часть нарежу соломкой, часть мелким кубиком. Красный – только мелким кубиком. Сладкий перец. Опять та же история. Часть соломкой, часть мелким кубиком. Ну и то же самое с зеленым перцем делаю. Чеснок мелко нарубить. Кинзу также мелко нарубить. куриную грудку нарезать сначала пластинками, а затем соломкой. Некрупной. Основная подготовка завершена. Теперь к перцу, нарезанным кубиком, и красному сладкому луку добавлю часть нарубленной кинзы и немного соли. И сока лайма. И перемешать. И еще оливковое масло экстра -вирхин. Ну или экстравержен на английский манер. Отлично. Начинаем готовить первый такос. Масло разогреть. Это экстра Но важный момент. Не перегревайте, иначе сожжете его, и тогда никакого смысла в использовании именно такого масла не будет. Нам от него не жирнота нужна, а именно аромат. К тому же и вредно это перегревать его. Теперь сюда чеснок и практически сразу куриную грудку. Обжариваем быстро, при периодическом побежье не добиваемся, чтобы все кусочки снаружи побелели. Чем тоньше нарезка, тем быстрее все происходит. Поэтому лениться при нарезке не надо. Все готово, видите, вся грудка побелела. Теперь соль, несладкий йогурт, сок лайма и перемешать. И нарубленный кинза. Еще одна минута и можно снимать с огня. Очень быстрая штука. Собираем первую партию такосов, или такос, наверное, первую партию такос. Лепешки надо прогреть на сухой сковороде. Быстро прогреть, чтобы они не успели высохнуть. И собираем. Готово. Тут же готовим второй вариант. В разогретом масле надо обжарить перец и лук. Опять экстраверхный, опять следим, чтобы не перегрелась. И сразу надо приправить, конечно. Соль, черный перец, красный острый перец и зира. Здесь и называется кумин. Для этого варианта надо перец и лук слегка-слегка прижарить. Они не то, что поджариться не должны, не даже мягкие не должны стать. У них структура такая должна остаться, как у фрай такие слегка похрумтовые, ты, знаете, как хрум-хрум. То есть слегка-слегка мягкие, но внутри сырые. Пора добавить куриную грудку. И перемешать. Опять та же история. Дожидаемся побеления со всех сторон. Затем обжариваем еще одну-две минуты, после этого и снимаем с огня. Вот эта схема с такой быстрой обжаркой работает, если куриная грудка нарезана действительно тонко. Все, второй вариант тоже готов. Также греем лепешки и собираем такс. вверху несладкого йогурта, потому что начинка-то острая. Йогурт поможет потушить пожар во рту. И приступаем к третьему варианту. Опять греем масло. В этот раз экстра не обязательно. Слишком много ярких вкусов будет в начинке. Экстра верхен в этой палитре вкусов вы просто не различите. И теперь выкладываем лук в разогретое масло. В этот раз его надо обжаривать подольше, до начала зарумянивания. Требуется, чтобы горечь из него ушла, а сахара луковые, которых в луке много, начали карамелизовываться. Вот так отлично. Теперь сюда грудку. И чеснок. Перемешиваю. Практически сразу можно класть протертые томаты и приправлять орегано и кумином. Кумин, он же зира, но я потом уже говорил. Тут важный момент. Протертые томаты у меня из банки, консервированные. Они э, такие кисло-сладкие, причем скорее сладкие, чем кистые. Если у вас не такие, выправляйте на вкус сахаром и сахара, не жалейте. И срочно сюда хлопение для яркости. Все, последняя начинка тоже почти готова. В любом случае, сначала греем лепешки. Ну вот так и начинку. Ну а теперь вскрываем авокадо и чтобы он не темнел немного лайма на авокадо. Все, последний вариант готов. Напишите в комментах, какой из вариантов вы бы срезали прямо сейчас. Последние вот эти моменты самые такие э, утомительные. Уже жарко, я уже красный как рак, ну зато на мексиканца наверное, похож. И очень уже хочется все дело прекратить, все сожрать и уйти куда-нибудь в прохладу. Поехали. Я понятное дело все съем все три. Начну с первого. Только сами лепешки сейчас пробовать не буду, чтобы не обляваться. что их пробовать? Правильно, главное же начинка. Это йогуртово-лаймовый вариант. <музык> м -м -м. Курица м -м, с кислинкой лайма, но остроты мне не хватает. Я бы, наверное, в этот вариант добавил немножко больше остроты. Ну, либо вот этот салат положил немножко больше лука. И, может быть, часть несладкого э -э добавил бы. Мне кажется, это будет лучше. Так, второй вариант. Второй вариант острый. Острый и с йогуртом, для того, чтобы эту остроту снизить. Ну-ка. Второй вариант нравится больше. Здесь чувствуется кумин, зира, красный, черный, острый перец. И вот это вот м -м, хрумтящие такие вот эти овощи, перец, такие, м -м, стир состояния. Мне это нравится прям хорошо. И йогурт на месте. Без йогурта было бы, наверное, слишком а, обжигающе. И последний вариант. Последний вариант у нас должен быть совсем острый за или, может быть, совсем кислый. Так. А, но с другой стороны, здесь же вот это вот сладкое достаточно, м -м, сладкие протертые томаты должны выправить все на вкус. Сейчас выясним. Вкусно, но недостаточно ярко. Не хватает остроты. Так что мой выбор вот этот средний. С слегка подпеченными перцами, с добавлением зиры, вот этой, с добавлением перца. Короче, вот это классно, я считаю. Короче, ну вы попробуйте все три варианта, однозначно, и выберите уже, что вам по душе. Огромное спасибо за компанию. Напоминаю, по промокоду Фреско вы можете получить скидки вот на такие классные ножи Самура и на другие ножи Самура тоже. Мне, кстати, вот по зрелому размышлению больше всего нравится, наверное, серия Мови Хай Карбон выбирать на свой вкус. Огромное спасибо за компанию. Всем пока!